Здравствуйте, я Никифоров Рубен, ведущий специалист по работе с клиентами компании Бар. Мы производим потолочные фасадные системы. В этом обзоре я расскажу вам о потолочной системе kr 15 Начну с подвесной системы. Она состоит из набора Т-образных профилей, несущих и дополнительных. Длина несущего профиля 3 метра. Для удобства сборки инженерами компании БАРТ был разработан и запатентован специальный замок. Помимо этого, нашими специалистами рассчитаны оптимальные точки крепления подвеса. Они равномерно распределяют нагрузку и не мешают установке кассет в ячейке. Дополнительные профили поставляются в двух вариантах – 1200 и 600 мм. Собранный силовой каркас имеет ячейки с размерами по осям 600 на 600 мм. Профили силового каркаса произведены из стали. При этом на нижнюю полку изготавливается отдельный алюминиевый профиль, который может быть окрашен в любой необходимый цвет. В готовую подвесную систему устанавливаются специальные кассеты. Они собираются из алюминиевых профилей, которые пересекаются между собой. При окончательной сборке профили кассеты располагаются в различных плоскостях, что дает потолку объем и законченный вид. Внутренние размеры ячеек кассет могут быть от 50 до 300 мм. Это позволяет задать потолку различные квадратные и прямоугольные формы. Более того, наше оборудование позволяет производить ячейки, которые имеют разный размер и цвет. Также нашими специалистами разработаны специальные диагональные вставки. С помощью которых внутренние ячейки можно разделять на треугольники. В совокупности с широкой цветовой гаммой это позволяет создавать уникальные интерьерные решения. Еще одним важным плюсом потолка КР-15 является то, что отдельные кассеты можно легко вынимать из подвесной системы, тем самым получая доступ к коммуникациям. В конце хочется добавить, что вся продукция компании BART имеет необходимые сертификаты, которые подтверждают надежность и безопасность наших систем. Ну и, конечно, в следующих видеообзорах я расскажу вам о других продуктах компании BART. Следите за нашими новостями.